Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Вы слышите кто там? Сейчас хорошо слышно кто там? Там сейчас кто-то мяукал. В общем, там есть вот такое вот чудо. Нам позвонили, что в городе, в сетке Рабицын, ну, я так понимаю, в заборе, кто-то запутался. Вы видите, кто это? Я первый раз вижу их маленькими. Вы сами отгадаете, кто это. Очень на волчат похоже. Прям очень. Прям маленький. Но вот этот вот комочек серый придется брать все-таки в перчатках. Объясню, почему. Потому что лисы переносчики всяких волшебных чудных заболеваний. Вот, мало ли родители чем-нибудь болеют и могли передать это своему чудному лисенку. Пока мы его на карантине не передержим, вот это чудо придется вот пока брать вот так. Да, малыш? Не бойся. Ай, ты умничка. Ты вот такой. Ты что такое? Покажись на свет белый. Ух ты. Как тебе зовут? 100% Ларсен. Да? Ты девочка или мальчик? Да я тебе посмотрю. Стой. Я только посмотрю. Так, ну, вообще-то, если честно, Тут даже и не видно, это, это девочка. Ты маленькая девочка? Все, не вопрос. Ну, и как у тебя делишки? Ты такая шладенькая. Так, где же нам молоко? У нас нет молока? Есть? Дай-ка блюдечко-то, чуть-чуть молочка, давай, носиком туда, давай-давай-давай, да. носиком. Ну, малыш, давай, да, дай-ка пальцем по носику аккуратно, смотри, чтобы не тяпнул. Ну-ка, давай. Так, а шприц набрать. Ну-ка, молочку, давай, давай, давай, зайка, молочку, молочку, Давайте тебе молочко, сладкий. Вот, так. вкусное молоко. Не лище? Не? Давай же. Еще ж. Давай. Ну, что случилось? Ну-ка, давай. Молочку, давай. Так, а если чуть-чуть немножко миска, и мне кажется, это вполне здорово. Ну-ка, тягани перчатку с меня. Ну-ка. я не бойся. Тягани-ка вторую. Ну-ка, давай. Шка. Вот. Вот ты умница. Да ты вообще малыш. Не шкали, Мяшка. Кушать. Это можно есть чуть-чуть. Ну-ка. Нет? Чуть-чуть. Ну, вот, чуть-чуть. А, эти шладки. Да, по чуть вот, вот он, ах ты мой шаладки. ты мой жарко маленький, чуть-чуть мяшай, мяша. ты такая девочка, ой, эй, пальцы мои, темням, ням ням кажется, он распробовал, еще, так, но ну, надо по чуть-чуть. Что ругаешься там? Что ты так ругаешься И что мы с тобой делать? Смотри. Что мы с тобой делать будем? Эй, мамку потеряла совсем. Ну, эти такая славная. И что с тобой делать-то, малыш? Совсем маленькая. Дома, малыш. Я думаю, она вполне здорова. Вполне здорова. Да, маленькая. Маленькая зайка. Да, такой комочек. вообще маленький такой, да? Зайка? Такой славный питомец. Такой маленький, но уже весьма вонючий, скажем так. Ты ежиком пахнешь сильно. Прям вот ежик и ежик. Ну, знаешь, как маленькие щенятки попахивают молоком? Так тоже попахивает таким молочком ай а ты куда делся от мамки вообще и что тебе мамка не вытащила Ищи. рванул вот теперь попал ухти ты, это ты делаешь такое шади еще будем смотреть как ты растешь да